Пресловутая встреча с черным котом в России сулит беду и требует немедленных профилактических мер в виде плевка через плечо. Англичане же, напротив, дарят открытки с изображением черных кошек, желая друг другу удачи. Многие жители Греции носят в кармане или кошельке косточку летучей мыши от дурного глаза. В то же время убийство этого зверька, даже во имя добычи заветной косточки, считается очень плохой приметой. Любая обувь, перевернутая подошвой вверх, предвещает нехорошее. Поэтому, если вы, разуваясь в доме у грека, уронили ботинки и они приземлились вверх подошвой, немедленно верните их в нормальное положение и скажите скорда, пара плевков при этом не помешает. Пройти под лестницей или увидеть сороку в Англии это очень плохо. Соседи англичан, ирландцы – одни из самых суеверных народов. Давным-давно ирландки имели привычку ходить по колено в воде с новорожденным ребенком на руках, чтобы проверить, человеческое это дитя или коварная фея, забавы ради принявшая человеческий облик. Любому ирландцу известно, что оборотни боятся воды. В Китае многие поверья связаны с метлой. Считается, что в каждом помеле обитает дух, поэтому пользоваться этим предметом следует осторожно. Подметать дом можно, а вот чистить алтари или домашние статуи богов нельзя. А уж ударить кого-то веником – это и вовсе равносильно многолетнему проклятию, особенно скверно, если метла коснется головы. Ни один китаец не станет подстригать ногти после 12 ночи, чтобы не привлечь визитеров с того света. Птичка, залетевшая в итальянский дом, это скверно. Нелюбовь к пернатым распространяется даже на отдельные перья, особенно павлинии, которые имеют наверху пятно, подозрительно похожее на дурной глаз. В Японии не следует втыкать палочки в рис, а подушка никогда не должна быть направлена на север. Не стоит также фотографироваться втроем. Тот, кто окажется посередине, может навлечь на себя погибель. Счастье придет к любому итальянцу, который услышит, как чихает кошка. А в Англии есть универсальный и к тому же обновляемый рецепт части. Чтобы оно наконец-то привалило, нужно первый день месяца громко произнести фразу «белые кролики». Дано слово из четырех букв, но еще оно может быть написано тремя буквами. Обычно можно записать шестью буквами, а затем пятью буквами. Но отродясь, содержало восемь букв, а изредка состоит из семи букв.